Друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И сегодня я хотел поговорить бы на тему продаж. Многие люди в сетевом бизнесе думают, что продажи это самый главный вид дохода. И начинают придумывать каждую свою презентацию. Кто-то рассказывает состав продукции, кто-то показывает упаковку продукции, кто-то идет и поступает на нутрициолога, кто-то на диетолога. Но секрет продаж, я вам скажу, что только в одном. Это в статистике, когда ты набираешь 10 человек кандидатов для покупки продукции ты им даешь информацию 9 человек тебе гарантированно говорят нет мне это интересно а 10 говорит, ну давай я куплю и попробую и чтобы продать вторую, второй продукт нужно еще сделать 10 презентаций 9 вам скажут нет а 10 скажет да и так каждый раз. Если вы хотите 3 продавать, вам нужно еще 10 человек. Если 4, еще 10-10. И только продажа зависит от статистики. Делай статистику, и у тебя будет больше продаж. Если статистика 0, а ты думаешь, как бы продать, и не делаешь действий, у тебя будет 0 продаж. Так что, друзья, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Дальше будет еще много таких полезных видео. Пока-пока.